Надя Дорофеева, украинская и российская певица, участница популярного дуэта «Время и стекло». Надя родилась в Симферополе и с первых лет жизни пела и танцевала при любом удобном случае. Отец девочки служил в воинской части, мать работала зубным техником. Родители, видя тягу дочери к творчеству, отдали надя одновременно в танцевальную студию и музыкальную школу. Уже в 12 лет девочка блеснула талантами, получила гран-при вокального конкурса «Южный экспресс», Стала чемпионкой Крыма по бальным танцам и завоевала второе место на международном музыкальном конкурсе. Творческая биография певицы началась в 15 лет, когда Надю пригласили войти в состав девичьего трио МЧС, исполняющего молодежные поп-хиты. Группа просуществовала два года и даже успела записать студийную пластинку сети любви. Но в 2007 году продюсер закрыл проект. Надя попробовала работать самостоятельно и в 2008 году выпустила сольный альбом «Маркиза». Но Дорофеева не отказывалась от идеи возобновить коллективное творчество, поэтому с удовольствием отправилась на кастинг, который проводил украинский продюсер Потап для создания нового музыкального проекта. После интернет-отбора состоялось очное прослушивание в Киеве. В итоге музыкант выбрал именно Надю Дорофееву, и девушка присоединилась к певцу Алексею Завгороднему, выступающему под псевдонимом «Позитив». Так сформировался дуэт «Время и стекло». Первый же сингл группы «Так выпала карта» занял пятое место в хит-параде и помог коллективу привлечь к себе внимание поклонников. Затем вышли песни и клипы «На них «Любви нет, «Кафели потанцую со мной». А в 2014 году почитатели дуэта дождались первого студийного альбома с ожидаемым названием «Время и стекло». Нельзя обойти вниманием успехи Нади Дорофеевой в телевизионных шоу. Артистка стала финалисткой украинского телепроекта «Шанс» а следом за ним победила в Украине голливудском реалити-шоу «Американский шанс». Надежда Дорофеева долгое время встречалась, а затем жила в гражданском браке с украинским певцом Владимиром Гудковым, известным под псевдонимом Владимир Дантес. Артистка вышла замуж за возлюбленного в июле 2015 года после того, как окончательно убедилась, что отношения полностью налажены. После свадьбы молодые отправились в медовый месяц на остров Шри-Ланка.